Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, и Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницу, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей под смоковницу увидишь больше всего. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстным и ангелов божьих восходящих и нисходящих к сыну человеческому.